Привет! С вами интернет-магазин Керамис. Сегодня мы познакомим вас с обоями от бельгийского бренда GrandEco – коллекция виниловых обоев Village People. Бренд GrandEco был основан в 2007 году и уже тогда завоевал расположение целевой аудитории со всего мира. На сегодняшний день продукция торговой марки GrandEco популярна по всему миру и продается в 88 странах. Такой успех компании основывается на разработке коллекций, соответствующих пожеланиям клиентов, и отличающихся эксклюзивным качеством. Компания GrandEco выпускает обои, которые отличаются оригинальным способом резки и создают цельное бесшовное настенное покрытие. Такое свойство обоев позволяет создавать интерьеры с необыкновенно красивым дизайном. К тому же в коллекции Village People успешно сочетаются имитации текстильных полотен, мозаичные мотивы, винтажный акварель, джинса и камень. Красочные интересные мотивы оживят любую комнату, а сочетаемость их друг с другом даст прекрасные дополнительные возможности для декора и стилистических решений, образцы которых вы можете увидеть и оценить в нашем интернет-магазине. Среди других преимуществ настенных покрытий коллекции Village People следует подчеркнуть – особую прочность, которая достигается использованием плотной флизелиновой основы. Высокая устойчивость к влаге и низкое влагопоглощение. Простоту монтажа, которая достигается нанесением клея только на стену. Устойчивость полотен к ультрафиолетовому излучению. Гипоаллергенность материалов, которые применяются при производстве отделочных материалов Грандека. Коллекция обоев Village People изготовлена в Европе что является гарантией безупречного качества и абсолютной безопасности для здоровья. Именно поэтому эти замечательные обои можно клеить как в детскую, так и в любой другой частный интерьер. Также эти обои превосходно будут выглядеть и в общественном помещении, например в арт-кафе или офисе. Обои в стиле арт коллекция никогда не даст вам скучать и обязательно порадует глаз. Заказать, выбрать и купить обои Грандека Village People вы можете в интернет-магазине Керамис. Покупка обоев для стен этой фабрики позволит вам создать необыкновенный индивидуальный интерьер. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями.